Дамы и господа, всем здравствуйте. У нас плановый выход сегодня. Час 30. Занятие 254. Вынашивание ситхи и поставь вишну. У вас было несколько заданий на сегодня из я не успел просмотреть все ваши замечательные работы в плане ответов но пока из того что я посмотрел самый полный ответ на соответствие пар э, дал роман Йога for you, по всем парам которые как бы мы должны были с вами проговорить я надеюсь что все остальные подтянутся но с другой стороны нам нужно это это разобрать поймите меня правильно когда вы делаете ответы в пятницу с утра то у меня тоже как-то это все плотно чтобы просмотреть что вы написали ну хотя я должен находить время Первые три человека, здравствуйте, Дред, здравствуйте. здравствуйте, Виталий, здравствуйте, Йога Фурюра, Роман, здравствуйте, слышно хорошо, супер. Всем спасибо, кто написал ответы на вопросы, которые задавались. Марго, здравствуйте, наконец-то вы таки попали. Нора. Ну, на следующей неделе мы возвращаемся к расписанию на 13.00 по Нью-Йорку, потому что я попробовал 13.30, я думал, это лучше для вас, но получается напряженно достаточно. То есть нельзя уложить в коробку то, что в коробку не укладывается из-за ее объема. Итак, вам нужно было расписать или посмотреть пары в которых есть любовь в этом фильме формула любви мария папенька в чем состоит суть этой пары мария папенька очень интересная пара как бы папенька любит марию мария любит папеньку но при этом папенька Ради своего здоровья отпускает дочку, которая девушка, нецелованная, ну, по идее, но она достаточно умна и прозорлива. В путешествии со случайным человеком, которого никто не знает, в принципе, который называет себя графом. Все понимают, что он как бы маг. В эту деревню он возвращаться явно не собирается, в планах у него нету. И как он эту Машеньку отправит назад, а в те времена девушка не могла сама путешествовать. И вот это все семья этой Марии, она абсолютно об этом не думает. Но Мария все это понимает, не обсуждая никак, она считает, что это шанс, который должен ее отца спасти, она соглашается ехать, они как бы чуть-чуть попереживали для приличия, но то, что у папеньки странное отношение к дочке, это как бы видно по фильму. Что интересно дальше, что сам магистр вообще никаких действий по фильму не предпринимал ради спасения папеньки, делал он что-то не делал то есть во всяком случае он ухаживал за марией но вот это вот интересная часть пожертвования как бы собой мария понимала к чему он клонит граф ей не нравился это тоже видно изначально то есть это любовь в одну сторону потому что папенька из любви к своей дочке не должен был ее отправлять неизвестно с кем неизвестно куда и как она вернется обратно то есть и, и, и три мужика непонятно каких-то стрёмных следующая пара Алексей Федяшев помещик молодой и стата это очень интересная пара безответная любовь то есть у Федяшева, у него не было вообще никаких персонажей перед глазами. И единственное, в кого, а сердце уже требовало, и время пришло, вот в кого он влюбился, это вот в эту статую. И он как бы бредил отношениями с ней. То есть это вариант такой же почти безответной любви. Лоренцо Калиостро. Лоренцо это та женщина, которую Калиостро выписал неизвестно откуда, которая примчалась к нему, чтобы эта статуя оживилась, но как бы уровень непорочности статуи и порочности самой Лоренцо в визуальном ее фенотипе был явно различим. И как бы Федяшеву совершенно не понравилась появившаяся Лоренца, то есть, но не удался этот фокус, который удавался всегда, потому что она появлялась такая полуголая в современном варианте. И естественно это делалось так, так ну, магически создавало эффект. Вот Лоренца демонстрировала много раз, что она любит графа Калиостра и согласно разделить с ним жизнь и судьбу. И, пожалуй, из всех персонажей это единственный персонаж, который был влюблен в этого графа Калиостра. Но он ее просто использовал для своих экспериментов. То есть он эту любовь в принципе не замечал хотя она была готова на отношения пара и вот вот эти три пары сходство этих пар там как бы любовь идет в одностороннем варианте то же самое то же самое абсолютно когда вы делаете мудру и вот вы чувствуете один круг у вас работает, а другой круг перикарда у вас не работает. Вот это как раз оно. Я понимаю, что колоссальная разница между любовью помещика Федяшева каменной статуи каменной бабе, как Пельцер говорит, и мудрый Это все разные вещи. Но с позиции оккультного видения нужно соединять вот эти два, как бы примера. В Чем отличие пар Лоренца Калиостро и Калиостро Мария? Пара Лоренца Калиостро отличается тем, что Лоренца любит Калиостро, а Калиостро Марию не любит, он ее сексуально хочет, и он придумал. Вот формула любви, которую он якобы выводит, чтобы от, как бы оправдаться перед своими ассистентами, зачем нужна им молодая девушка, которая будет вместе с ними жить, она же может все секреты пораскрывать, приблизившись сильно близко к Калиостро. При этом мария очень хорошо видит калиостро и как мага и как мужчину он ее, он ей не интересен ни в том ни в другом варианте потому что она как бы ждет а когда же он начнет там что-то призывать и здоровья папеньки исправлять кто охлаждает пыл калиостро доктор вы это писали спасибо всем кто писал я, я все ваши ответы разберу, но я не успел подготовиться. Доктор говорит, сердечко шалит. От чего спасает Федяшев Марию? У Марии очень сложная, проблемная ситуация на то время. Потому что девушка одна была в обществе трех мужчин каких-то из-за границы если она вернется назад как на нее все остальные будут смотреть однозначно пойдут слухи что а наверняка там граф машку оприходовал то есть ее возврат обратно в свою же деревню он чреват целым рядом последствий и Никто от этих последствий ее не защитит. Ни папенька, ни все остальные. Потому как с момента ее отъезда наверняка, вот это чрево сомнения, червячок, он должен как бы сделать свое дело. И вот помещик Федяшев, он вдруг увидел в Марии достойную пару и замену своей статуи. И как только он ее разглядел, он сразу в нее влюбился, живой объект, как бы лучше сказать, чтобы Марии нравился Федяшев, так нет. Она во всяком случае на него смотрит совершенно трезвыми глазами, она понимает, что перед ней дитё еще топ. Но, во-первых, он равный ей по статусу, он такого же возраста, и он в нее влюблен, и Мария понимает, что возврата в свою деревню практически нет. А вот если она вышла замуж за Федяшева и возвращается в деревню как жена, то это совершенно уже другая ситуация, и, как бы и слухи все уйдут, и... То есть у нее, он ее спасает, он не только графа на дуэль вызывает, он ее спасает, ее будущее он спасает. И вот Мария оценила этот порыв Федяшева, подвиг ради нее он готов совершить и жизнью своей пожертвовать. И вот эта часть, как бы, ну, на шпагах, там, рапирах, саблях. У, у калиостро вообще шансов не было как бы он не фехтовал потому как молодой горячий федяшев еще девушка за ним стоит и он влюблен то есть он будет драться как тигр зачем потемкину нужен калиостро был ответ один правильный еще до среды позавчера чтобы его использовать вот это это правильный ответ я уверен что Другие тоже написали этот же правильный ответ, но в всяком случае мне хочется в это верить. Практика йони мудры и джнана мудры. Это обязательная практика вот этой мудры, то есть джнана мудра включает в себя йони мудру. До тех пор, пока у вас не появится устойчивое состояние вращения энергии через меридиан, то говорить о других каких-то мудрах, ну, просто не педагогично. Потому как, я понимаю, много лет назад была там одна школа, один наставник, другой наставник, они все по книжкам Исудиана, вишна Девананды, Шивананды проводили занятия, и им это жутко нравилось, они считали себя популяризаторами. Что мы сделали в Институте педагогики йоги, как мы его регистрировали в Харькове еще в 90-х, спасибо Ини Валентиновне, да. мы начали делать статистику статистику шавасаны, какой процент людей тяжесть набирает, какой процент людей набирает расслабление. Откуда взялась эта идея делать статистику? С книжки Ромена о самовнушении. Это как бы был диссертационный материал его для докторской. Не знаю, защитил он или нет, но во всяком случае он там давал статистику, Сколько людей может делать каталиптический мост из тех, кто начал, то есть студенты мединститута. Их всех этих очень интересовало. Вот мы начали делать статистику. Ну и как бы вот этим институт педагогики йоги отличался от всех остальных как бы направлений, которые, мы, которые были на рынке вот на тот момент. Поэтому... Вот этот навык, умение чувствовать энергию, задание вот это у вас, джана мудрой, остаются, Не говоря уже о том, что нужно добиться выпрямления вот этих вот двух пальцев, четвертого и пятого, чтобы это было у вас естественно. Конечно, я помню себя, когда я, я работал сменным мастером на заводе электротяжмаш, и вот я руки делал и шагал так. Когда это было утром, то никто не видел. А когда с первой смены возвращался или на вторую смену шел, то э, как бы работяги посмеивались. Что он так пальцы заворачивает, что-то у него с головой не так и так далее. Э, но сейчас у нас якобы зима, э, поэтому если вы одеваете варежки, то внутри... Вот этой одежды, которая руку покрывает, не перчатки, а именно варежки. Вы можете пальцы скручивать, как вам нравится, и никто на это обращать внимание не будет, потому что вот варежка и варежка. Необходимость и мотивация получения энергии, вот этого покалывания электрического, кто ходил когда-то на электрофорез, тот понимает о чем я говорю нужно из этой мудры пробить вот эти вот кусочки двух каналов трех и когда вы это почувствуете то тогда уже все по-другому тогда мы можем разговаривать и о практике акпалабхати при надавливании в правильную точку Потому что вся суть Акпалабхати – не перекрывать ноздрю и ломать себе перегородку. Суть э, практики Акпалабхати – совершать давление по методу шеацу. Давление нужно для того, чтобы воздушную прослойку выдавить между пальцем и ноздрй. Эта точка она называется. Это точка толстого кишечника. Двадцатая. Можете написать «L.I. Large Intestant. L.I. 20». И «Location» напишите. «Location» – это место расположения. Как только вы напишите «L.I. 20 Location», вам сразу выйдет фотография, где эта точка находится. Самая лучшая книга по акупунктуре для начинающих – это «Deadman» она стоит дорого потому что она вот такая вот очень прилично толстая но и качество у этой книжки отменное это не луфсан не табеева и не вагралик и не самосюк там то есть это совсем другой уровень качества это запорожец ну я люблю город запорожье но не обессудьте и Мерседес, как бы то есть это вот это примерно вот такая вот разница да дедмен мертвый мужик так и пишется так и пишется эта книжка будет стоить наверное сотку долларов то есть эти книги все дорогие я у меня тут в офисе есть эти картинки но я уже не буду сейчас выбегать и, и вам их искать ладно здравствуйте спасибо что появились у вас были даны замечательные ответы спасибо итак я пытаюсь вас промотивировать на вот эту вот жна, на мудру. Почему «Дедмен» очень важен? Я не выпускаю эти книжки, но вы же понимаете. Потому что там даются картинки акупунктурных точек, которые привязываются к костно-мышечному аппарату. И любую косточку вы можете прощупать, и там очень точно указывается и на картинке, и в описании. Но картинка важна, где именно по отношению к кости. На английском это называется anatomical landmark. То есть, landmark – это как вот памятник. Это вот место, вот именно кафе, левый угол какой-то улицы, примерно вот так. Леонид Иванов, добрый вечер. Ну, привет, привет. Извините, только пришел с работы, но ну, это же ваша работа, что я могу сказать. Это хорошо, что вы подключились, лучше позже, чем никому. Как говорили в Одессе, когда я еще покупал там статуэтки Шивы у супруги начальника Одесского порта 30 лет назад. Хорошо сообщение запаздывает да там же написано было сообщение с минутной разницей идет youtube по другому не хочет и у вас было другое задание один человек ответил абсолютно замечательно но собственно это логический вывод у вас было другое задание мы с вами говорили что вот это вот э, сетка она должна сначала должен произойти факт зачатие и мы говорили, что это все идет из энергии и сначала появляется ян концентрация однополярность потом, когда вот это вот зерно, оно попадает, ну вот как сперматозоид с яйцеклеткой соединяются в одно, то второй этап это биполярность и ян союз то есть, если ни один сперматозоид яйцеклетку не попал, беременность не наступает. Это вот всем понятно, да? А то, что какая-то мысль не попадает на иньскую территорию для развития, это как-то очень трудно пережить. И я спрашивал, а какое же логически вытекает третий этап этого цикла? Ну посмотрите, если первая однополярность, второй биполярность, третий этап логически это однополярность. Теперь дальше, если первый этап ян-концентрация, второй этап союз ин и ян, то третий этап это ин-концентрация. Но к ин слово концентрация не подходит, потому что концентрация это в принципе янский термин. То есть это как правильно было написано. Я сейчас не буду хвалить, потому что я не успел себе подготовить все ответы на одну какую-то такую информационную площадь. Поэтому я боюсь, чтобы не получилось, что я кого-то похвалю, а кажется, что это не он написал. То есть у нас третий этап, это получается инь-накачка мускулатуры. Что означает вот ин накачка мускулатуры? Если вы хотите стать сильнее, то это мысль, понимаете? Если вы уже взяли в руки гантели и провели эксперимент, то это вот биполярность, союз инско-янский. А потом вы начинаете просто накачивать, то есть вы эту мысль притворяете в социальную среду. Среда инская, мысль янская. И вот получается, что новых мыслей мы не берем, мы одну и ту же мысль начинаем практиковать это вот слово практиковать вот это и есть реализация но это не реализация мысли это тоже очень важно понимать потому что многие инструктора говорили о ситках но они удивительно как-то так пропускали вот этот вот второй этап биполярности и они забывали про этот инско-янский союз то есть мышцу чтобы ее накачивать ее нужно чем-то питать. И питание, если янское питание – это энергия и мысль, то инское питание – это как бы действие вот в этой социальной среде. И вот это вот и есть тот ответ, который я от вас ожидал. То есть к ян подходит концентрация, а к слову инь подходит плотность. Плотность обозначалась в физике буквой Ро да я извиняюсь что у меня все время проходит связь с математикой физикой химией школьной программы но зато мне кажется что вот такие ассоциации когда я вам сказал прямо пропорционально сила тока там и обратно пропорционально сопротивлению прямо пропорционально напряжению я понимаю что вам сейчас не до закона ома но вот эти все мудрые, и проход энергии, проход у энергии есть свой носитель, это акупунктурный меридиан. Акупунктурный меридиан нужно пробить. Когда у человека были способности, а потом вдруг они пропали, то что нужно смотреть? Не нужно кармой заниматься, нужно гораздо проще посмотреть. Вначале физиологическую часть вот этих способностей, которые исчезли. Потому что чаще всего у человека происходят изменения физиологии. Или возрастные, или какие-то еще. Или образ жизни поменялся, или новый ребенок родился, или новая работа родилась, нашлась. Бывают разные, разные варианты. Тоже она на него все время обращала внимание, а то она теперь на ребенка внимание приносит. От него требует, у него идет другой расход энергии, а он физически этого не ощущает раз он потерял ощущение расхода энергии, нужно все чакры пересмотреть. Поэтому способности просто так не исчезают. Нужно совершить или какое-то действие антикармическое, которое, то есть пять главных кармических законов, это все пять правил Ямы. Ахимса, Астея, Сатия, Апариграха, Брахмачарья. И вот с этого и нужно смотреть, потому что это пять главных законов, которые меняют карму. И вот именно, как только карма поменялась, то все ваши способности кармой этой механизмом пересматриваются. И вот так люди теряют то, что у них было. Хорошо, спасибо. Идем мы дальше. Вынашивание Сипхи это тема сегодняшней лекции. И постась Вишну, то есть Вишну это хранитель вишну это хранитель и вот этот вот зародыш который получается у вас его нужно как-то подкармливать чтобы эта ситха развивалась что означает подкармливать ну когда у вас есть младенец и мама то понятно как она его подкармливает до да? грудью своей вот Мужчина, который нашел в себе какую-то ситку, он должен подкармливать грудью. Что значит грудью? Сердечной чакрой, вот эта энергия, и это должно быть реализовано в социуме. И вот на этой части многие обламываются и не хотят этим заниматься: о, опять этот социум, опять этот второй мир. А что у вас там в шестом? Давайте туда пойдем. В шестой мир пускают только тех кто увидел свою истинную сущность, а многие живут как в песне. Если вы не живете, то вами не умирать, потому что они все время оглядываются, что другие подумают. Они все время живут в каких-то привязанностях и традициях каких-то и боятся от этих традиций убежать. Почему Патанжали писал, что нужно избавляться от привязанности? Подскажите, пожалуйста, работал с анахатой, встретил. Э, похоже, что я, но как бы моя противоположность, очень много зла, ненависти, низких эмоций. Что это и как быть? Ну, скорее всего, это не в вашей анахате. Вот это и есть, это и есть прохождение зеркала. Э, я всем кого или судьба наталкивает на прохождение зеркала рекомендую очень внимательно перечитать э, фантастическую книжку урсула легоин зеркало зеркало да. урсула легоин волшебник земноморья э, там очень важно как он идет к этому вот к этой темной своей сущности и как он с ней встречается Потому что в первую очередь эта сущность, она на страх начинает тестировать. Но ни в одной панишаде не говорится о том, что человек, медитируя на анахату, встречает свою темную сущность. Зеркало – это совсем другое. Зеркало – это нечто на уровне третьего глаза, потому что это антипод человека. И нужно понять, что в каждом из нас есть и хорошее, и плохое, и принять свое плохое тоже. Потому что это, считайте, что вот у вас в семье один ребенок вот такой классный, а второй непослушный, там в школу вам приходится из-за него бегать, то он сигареты в четвертом классе начал курить, то он марихуану в девятом достал и директрисе предложил попробовать, понимаете? но ну, а она среагировала соответствующим образом, ну и вы виноваты. Ну, про зеркало мы будем разговаривать, но в шестой мир без зеркала никого еще не пустили. И, и когда там один начинает рассказать, я вышел в зеркало. Я ему говорю, ну ну, замечательно, а, а что ты знаешь о своей темной сущности? Он говорит, о а какой темной сущности? То есть он вышел в зеркало по тем лекциям, которые вот он подслушал где-то, и дальше он пересказывает, ну и в своем воображении он действительно, то есть по этим картинкам медитации куда-то там попал. Но этих всех зрителей воспринимают, точно так же как туземцы воспринимают туристов они понимают что с этими туристами их нужно дурить вот туристы думают что они покупают слоновую кость за бесценок а у них этой слоновой кости у этих туземцев и они они думают туземцы что они дурят туристов и вот за бесценок они что то другое интересненькое приобретают. поэтому как бы туземцы формируют свое отношение вот в индии когда вам говорят my friend то это означает что я верю что ты лох сейчас я тебя буду дурить поэтому my friend вот это вот my friend объяснение индусы редко друг к другу обращаются my friend только когда какой-то более высокий по статусу хочет показать кому-то Ниже по статусу, что он к нему нормально относится, но все понимают, как бы, my friend – это наоборот все. Захожу в зал во сне, вижу свою статую в центре зала. Ну, замечательно, ну, ну что дальше? Что, что вы хотите, что вы хотите услышать? Дело в том, что то, что Метерлинк описывал в книге обручения, там они имели дело со статуей. В первую очередь вам нужно перечитать Метерлинка обручение очень медленно и очень подробно и выйти на все образы последовательно. То есть Елена легко выходит. Значит, перечитайте Метерлинка обручение очень медленно, повыходите. Каждую сцену этого спектакля. Вы много о чем там узнаете относительно себя тоже. Больше я пока не могу ответить. Итак, ну давайте уже логически посмотрим. Первый этап – однополярность, ян, концентрация. Да? Второй этап – вынашивание ситхи. Биполярность, инь-ян, союз. Третий этап – однополярность и плотность материи. Четвертый этап – какой? Все очень логично в духовном развитии. Просто за сан санскритскими терминами и непониманием упанишат, мокшатхармы, нараянии, там книга, нападения на спящих, вот такая, хождение по крыныцам. У людей нет ассоциативного мышления, у людей нет образного мышления, потому что в на Маскара не перестали видеть солнце когда крутят и потеряли 70 процентов всей песни а мороженое без сахара можно пожалуйста лед в ассортименте вот вот в этом же вся разница вы должны понимать вот эту вот эту поэтапность ксения здравствуйте спасибо что зашли то есть четвертый этап будет какой логически он будет биполярный и там должен быть ян ин союз потому что Ян должен быть первый здесь, потому что пятый этап, он опять, он будет янский. То есть, я надеюсь, что эта часть понятна, да? Созревание вынашивание ситхи. Какие законы? Я специально вам выдал не те законы, которые я для себя понаходил, а я вам сейчас выдам вот те законы, с которых я начинал, Всю вот эту вот раскрутку э, вынашивания Ситхи, потому что я пытаюсь вам показать, как вы можете пройти той же дорогой и при этом найти свою. Первый закон вынашивания Ситхи каждому овощу свой срок. Известная пословица. Пословица известна. Вот это и ипостась Вишну. Понимаете. У Шивы нет такого закона. У Шивы у него он должен разрушить старые связи для того, чтобы потом Брахма мог построить все новое. Но грамотно разрушить тоже нужно уметь. Поэтому роль Шивы это разрушитель иллюзий. И в этом состоит главная часть. И йога изначально, она и была. Преподавалось как разрушение иллюзий, социума и прокрити. Второй закон. ну вот этот каждому овощу свой срок, его нужно э, понимать, потому что вот эти все законы, 5, они, они тестирующие. И когда вы какую-то мысль думаете относительно вынашивания ситхи, а она не вписывается вот в какой-то один из этих пяти законов, то вы должны критически подвергнуть свою идею. Другой закон. Есть не сушки, есть на сетке. Ну, тем, кто с сельским хозяйством, ну, совсем не знаком. Вот. То есть все курицы могут нести яйца, но одна курица, она снесла и побежала там бегать, гулять, что-то кушать. Это не сушка, а сетка, она будет высиживать, она будет голодать и будет сидеть и греть эти яйца, чтобы кто-то вылупился. Девушки дорогие, не обижайтесь, вот как есть плохие холодные отцы – также есть и холодные мамы такие, кукушки, которая вот она вроде забеременела и вроде родила, потом она смотрит, какая тоска эти пеленки, подгузники, какой ужас. Она нанимает себе няню и, и на фитнес туда и сюда и сюда, поцеловала ребенка на ночь и все Аняня ночью будет вставать естественно любви особой не возникает потому что близости то нет о чем говорит этот закон не сушки и наседки зачаточную ситху нужно иметь терпение высидеть у женщин этот инстинкт есть но у кого нет это редкость но есть такие девушки да это больше относится к мужчинам. У мужчин терпения нет. То есть мужчине нужно еще объяснить, что нужно за девушкой ухаживать, нужно ей показывать, что, понимаете, что она вам нравится, что вы готовы с ней всю жизнь прожить, что вы будете о потомстве заботиться. Вы должны себя продемонстрировать с какой-то стороны, а не раз и на матрас. Ну, мужчина эту стадию должен пройти раз и на матрас тоже. Но терпение мужчина должен нарабатывать. Если у женщины оно изначально есть, у многих то мужчине приходится нарабатывать. Да, я походу на сетка. Ну, замечательно, слушайте, все очень хорошо. Третий закон. Третий закон к зародышу требований нет. Имеется в виду небеременность, имеется в виду эта ситха, которую вы пытаетесь создать. Что это означает? Это означает, не пытайтесь из зачаточной вот этой ситхи, из этого семени что-то выкачать. Потому что еще семя это, оно не сформировалось никак, а вы уже от него что-то требуете, чтобы это зачаточное семя там что-то сделало и там что-то сделало. Понимаете, вы еще не вложили достаточно, чтобы оно что-то делало. Это как бы и второй закон тоже, но к зародышу требований нет. Это нужно понять. Четвертый закон «Цыплят по осени считают». Сюда же к этой формулировке «лесу в курятник не пускают». Цыплят по осени считают, потому что вы можете ситку зачать, но неизвестно, она из нее что-то получится или нет. А лесов курятник не пускают, потому что э, вот это вот то, что там начинается в этой ситке, эту энергию ее нужно хранить и оберегать. Вот как все мамы в животном мире, там утка с этими утятами, а змея там за ней бежит, и эта утка свое потомство охраняет. В этом же весь смысл, как орлица над Потому что гораздо легче сожрать маленького слоненка, поймать, чем как бы завалить огромного слона. И вот все хищники, они настроены на вот этих вот маленьких, которых удобно хватать и с ними убегать. Поэтому лесов курятник не пускают, вы кому-то начинаете рассказывать, что вы вот зарождаете в эту ситху. Не волнуйтесь, пока вы будете рассказывать, вот потом этот товарищ идет, а вы глядь, а там уже нет ничего. И энергии нет, и мысли нет, и вам ничего с этим не хочется делать. Вот это вот четвертый закон, лесов курятник не пускают. И последний закон, плод. Вытащит из мамы все, что у нее есть в наличии. То есть ситху в зародыши нужно питать. А это мать ситхи. И нельзя решить, что вы вот сейчас поработаете, а потом потрахаетесь, а потом поспите, а потом вспомните о ситхе. Нужно все время как бы о ней помнить, и регулярно что-то для нее делать в беременности процесс автоматически а ситхой нет нужно все время все время как бы эту тему внутри себя шевелить энергия питание пытаться каким-то образом все время с этим это должно быть в сфере ваших мыслей постоянно ну и дальше вот это главные законы по опыту по опыту тех людей у кого что-то получилось зачать и выносить вот эта вот зачаточная ситха она жрет энергии больше чем источник вашей родовой капсул зачем я вам это говорю это напоминание о том что мы с вами говорили что ну и йога обратной спирали зачем как бы эти книжки все, это учебный материал, это не то, что у меня старческое рассказать о своей жизни оккультной, совсем нет. А, идея, идея в том, что вот этот источник родовой капсулы, который у вас там где-то в подсознании есть, когда вы начинаете реализовывать свою обязательную программу по карме, и в какой-то момент продавая капсула говорит ребята все классно ты молодец с нами ты познакомился второй мир прошел перед третьим миром чакры поменял теперь как бы вот возвращайся к нам когда у тебя чакра обратно перескочит или что-то еще а в третий мир ты уже сам идешь потому что но это не то что наша миссия выполнила мы твоя капсула пока ты живой на земле потому что нулевому сложно ну и но дальше уже начинается когда вы в третий мир вошли все ситуации что с вами происходят капсула уже записывает на свой счет как будто то есть вы как бурлак на но ну, картина бурлак на волге да вы тянете весь свой род за собой вы этого не чувствуете но и этот род помогает и когда вы делаете сурина маскар, то всю вот эту энергию вы сбрасываете на источник вашей родовой капсулы потому что им становится легче вам создавать ситуации по жизни реализовывать книгу вашей судьбы и идея вся как бы в том что вы становитесь еще не номинально но по своему уровню вы уже становитесь старшим в этой капсуле хотя Рычаг управления вам никто не дает, потому что вы еще на земле и вы живы. Идем дальше. То есть я вам хочу сказать, что если вы приучили себя во время Сурина Маскар каждое утро заряжать вот этот вот источник, вашей родовой капсулы то вы начинаете видеть что жесткость окружающих ситуаций она как бы проходит понимаете то есть у вас начинается все более-менее размеренно и с осознанием у вас лучше вы начинаете видеть законы которые по жизни идут вот точно так же как вы видите в аквариуме: но любая ситха которую вы начинаете она энергии больше может съесть потенциально чем вся ваша родовая капсула потому что в этом мире первым им там много не надо там энергии совсем нет вообще а ситха она же понимает что вы ее потом доить собираетесь поэтому она хочет набрать максимальный потенциал потому что ситха она, в принципе, это зачаточная. Она работает абсолютно аналогично, как ваша родовая капсула. Сначала вы закачиваете, закладываете в нее что-то. Ну, как минимум, энергию. И, и если как бы, упражнение Суря Маскар это для родовой капсулы, то для любой ситхи это все дыхательные пранаямы, но получается, чтобы это начинать, у вас вот эта вот часть должна быть освоена полностью, потому что следующая часть мы будем с вами практиковать апалабхати, вот с указательным пальцем и пробивать вот эту последнюю точку двадцатую меридиана толстого кишечника мы с вами будем пробовать находить правильный угол постановки указательного пальца. И я найду анатомическую четкую картинку, чтобы показать вам, где она находится. Но идея совсем не в зажимании ноздри. Зажимание ноздри происходит автоматически, когда вы именно... Эту точку перекрываете. Но когда вы попадаете в правильную точку, во-первых, она болезненная. И по уровню болезненности, рядышком там, все остальные точки менее болезненны. Но она пробивает всю макушку. И вот в этом как бы суть. И, и дальше получается, у вас как бы меридианы... Вы замыкаете, то есть мудро это не природное замыкание меридиана. И вот как только мы начинаем с вами разговаривать о ситхе в принципе, и вы начинаете понимать последовательность всего этого, ну Курс читается первый раз, может быть, когда я опять-опять-опять возьмусь это все читать, оно уже будет совсем по-другому звучать, но пока вот на данный момент. Предыдущая лекция, семинар, не та предыдущая, когда я повторял, потому что оно случайно записалось на канале первого курса, я спешил, извинить. Идея, вот то, что мы делали семинар в среду, который не туда пошел не туда записался Сумбург. вся идея вот этого семинара в том что вы читаете или смотрите кино вы для себя сразу же отслеживаете вы понимаете вот здесь есть какой-то закон фильм побежал дальше вот здесь вот тут что-то такое есть и и вот таким образом вы развиваете ситху, конечно Первый раз получите удовольствие. Ну вот, когда мы до Арктиды дойдем, один из лучших фильмов "Собака на сене". Маргарита Терехова великолепная и Боярский полудеревенский такой. Ну, ну что делать? Ну вот он такой, ну вот он такой, да. Ну а Маргарита Терехова это высший пилотаж. Ну вот она играет, как бы. Хотя Мила Йовович сыграла Миледи очень круто. Маргарита Терехова тоже пыталась играть Миледи, но она сама не интригантка вот по жизни. Но ей тоже удалось Маргарите Терехова. Во всяком случае, Маргарита Терехова в роли графини де Бельфлор она очень хороша. И... Когда мы будем собаку на сене разбирать, я понимаю, фильм убийственно старый, но там демонстрируются все законы, которые нужно увидеть, и как учебный такой материал, он достаточно хорош. Это не спальный вагон, где все скрыто в третьем слое, и люди смотрят, о чем это все, абсолютно не понимают, но с пафосом обсуждают этот спальный вагон, а это получается, что пришел начинающий, а его кинули, как бы он вообще йогу никогда не делал. Ему говорят, ну чего ты пришел, иди сразу к Андрею Сидерскому, он тебя там, вот, а человек спортом не занимался, пришел к Сидерскому на четвертой минуте, умер, и его увезли в морг там, все, понимаете. То есть нужно постепенно как-то, я извиняюсь, Марго, вот ваш любимый фильм «Спальный вагон», но там на поверхности же ничего нет. Там все зарыто во втором, в третьем, во втором слое чуть-чуть, в основном в третьем. И нужно его копать и копать. И он, сколько я был на разных семинарах в школе Стаценко, ни разу ни, ни одно обсуждение этого фильма не дошло до нужной точки. Первый раз мы его разобрали после десятидневного семинара, когда инструкторская группа осталась... В этой орианде, где-то мы палатки ставили на три дня, и вот тогда мы его часов за 12 разобрали. Итак, вот у вас есть пять законов. Смысл этих пяти законов в том, чтобы вы как-то начали работать но эту ситху нужно питать и питать нужно действие Итак, так чего начинается родина первая практика жна не мудра зима рукавички я мысль и не сила мотивация вам нужно поймать ощущение праны и точно также пощипывает пробужденная кундалини на уровне копчика муладхари. Это ощущение нужно запомнить, как солнце при вашей визуализации. Но без вот этого вот четкого осознания, покалывания и движения энергии мы с вами никуда не пойдем. Вы начнете это делать, вы столкнетесь с неимоверными трудностями, потому что эта мудра, она пробивает указательный палец. И, и когда энергию вы понимаете как она идет и чувствуете тогда вы поймете как сделать так чтобы энергия э, шла через канал толстого кишечника и вы вот то же самое как здесь вы соединяете 9 8 точку меридиана перикарда а здесь вы же соединяете первую 20 то есть это совершенно другой уровень сопротивления напоминаю закон ома это ай не и пожалуйста эта буква называется «Ай» в английском. И у нас напряжение, то есть сила тока, напряжение, сопротивление. Вторая часть. Мы говорим о… То есть первая – это ходьба с жнана мудра. Это ваша практика по вот этой 254 лекции. Мы говорим о ситхивидении. напоминаю. Да? Вторая практика это накачивание света в голову пока вы работаете от палабхате как вы понимаете но я вам уже сказал один секрет когда вы продавливаете здесь здесь выше выше выше выше и в конце концов у -у -у, вы находите такую болезненную точку но которая самая ржавая гайка фильм за самую болезненную точку нужно найти я повторяю вы на английском пишите l i 20 location когда вы написали l i twenty location то вам выйдет фотография вам нужно смотреть дэдмен то есть книжка Дедмен, мертвый чувак Отличие его книжки в том, что он это все привязал к строению костей. И, ну и дальше мы с вами будем пробовать видение сушумное. Вот это видение сушумное, когда вы неделю поработаете с Акпалабхате, видение сушумное, это вы берете вдох и делаете жесткий выдох не по Акпалабхате системе. А по системе пхастрика. капалабхати – это дыхание животом чисто. А вы одновременно и животом, и грудью сжимаете весь воздух и плотность совершенно другого уровня. И выдох в одну ноздрю жесткий. При этом мы воображаем из манипуры по сушом мне должен пойти свет. Но это третья практика. Это когда вы почувствуете что-то в практике второй. Теперь сюда же, вот к этому лекционному материалу. Если очень я запутанно, пишите, что конкретно вас запутывает. То есть у вас есть шанс, я, я же вам говорю, что это первый раз я читаю этот материал на аудиторию. У вас есть шанс поучаствовать в совершенствовании методики. Относится сюда же закон Патанжали, длительная максимальная концентрация внимания в одной точке залог успеха. Можете сразу подумать, это Ин или это Ян. Закон Карма-йоги. Концентрация получится длительной, если этот процесс для вас и интереснее всего остального бытия. Я доступно сформулировал повторчик закон карма йоги концентрация получится длительной если этот процесс для вас интереснее всего остального бытия и вот сразу появляется вот такое зеркало мы в зеркало мы не прыгаем в него как в ледяную воду зеркало приходит к нам постепенно понимаете как Потому что, а что для вас интереснее всего, Тарковский зеркало, вы помните, когда он, не зеркало, извините, пожалуйста, сталкер, он шел в комнату желаний, комната, которая исполняет самые сокровенные желания. И он пришел туда и начал просить там здоровья брату, что всем было хорошо, а сверху посыпались деньги. Потому что самое его сокровенное желание было о деньгах. Вот закон карма-йоги – это абсолютно то же самое, что закон комнаты исполнения желаний в сталкере. У вас получится концентрироваться только долго, только лишь на том, что для вас интереснее всего. В противном случае концентрация распыляется потому что то что для вас интереснее всего оно отвлекает часть энергии на себя поэтому что нужно в себе искать В себе нужно искать сферу ваших максимальных интересов закон созревания ситхи сейчас мы закончим уже скоро ой не скоро я написал себе тут блин как будто у нас целый день впереди. А сейчас набегут. Итак, закон созревания ситхи. Чем вы кормите зачаточную ситху, то и вырастет. То есть вы начинаете кормить ее энергией, а потом вы подумали о чем-то там. А потом у вас э, чистота, Ваши мысли спрыгнула на какую-то нижнюю чакру, а там у вас энергия неудовольствия, а там вам противно что-то делать. И получается, что ваша зачаточная ситка абсорбирует в себя все подряд, а вы не чувствуете. Питание номер один. Длительная концентрация внимания на самой идее. Питание номер два. Движущийся поток свежей праны сквозь точку концентрации внимания. Питание номер три. Продавите прану в точку концентрации банками на Кумбхаке. Если это запутано или непонятно, пишите, будем подробно разбирать. Давление банк должно быть, то есть с чем мы его сравниваем, ассоциативное мышление Давление банк должно быть как напряжение при мощном кашле или таком чихе, знаете, вот когда вы чхнули, у вас аж прямо все внутри разорвалось, ну или ощущение, да. Ну вот кто ковид переносил, ну вот я не, не переносил, да. А, ну вот когда ковид или коклюш в детстве у вас был, кашель такой, что аж прямо все рвет внутри. Вот. Давление банк должно быть такое, как при мощном кашле или чихе, и это давление должно достать до точки концентрации внимания. Ребята, то, что я вам говорю, нигде вы не найдете. Ну вот нигде, ну нигде. Питание номер четыре. Питайте ситку навыком контроля за выдохом. Ну это Сватмарама еще писал, вот это. Выдыхайте медленно, иначе ситха в своем подростковом возрасте вас, вас просто сожрет. Пока она в зачаточном, ее могут сожрать всех, кто вам завидует, или всех, кто вас критикуют, третируют, прикалываются над вами, потому что им непонятно, чем вы занимаетесь, должен ими заниматься, а вы какими-то ситками занимаетесь. Но если вы не отработаете медленный выдох, то когда эта ситха дорастет до подросткового своего возраста, она вас может сажать, и вы станете ее рабом. Ситха должна осознавать ваш навык в управлении процессом выдоха. Это приходит постепенно, и на каком-то этапе вы поймете важность контроля над процессом выдоха. То, что я вам сейчас скажу, это больше подвиг, скорее всего, это были понты вот какого-то 17 века, или же вот демонстрация себя среди других школ, мы такие, мы такие крутые. Да, читаете, вы открываете Пранаяму, это открываете Сватмараму, Хатха-йога Прадипика, и, и там главная сказка, лейтмотив, ну полная сказка такая. Закон взращивания ситхи от сватмарамы из Продипики. 80 кумбхак по 80 кумхак 4 раза в день. Читайте первоисточник, вы увидите. Я думаю, что именно поэтому Андрей Владимир Сидырский, у него раньше хатха-юга Продипика была на его сайте, как базовый источник, а потом он это снял, потому что видно, или он сам увидел, или кто-то указал. То есть, ну сделайте одну задержку. Но если вы совсем не делали задержек, или если вы много курите, у вас 30 секунд задержка, да? Если, получается, вы чуть-чуть практикуете, у вас задержка, ну, как минимум минута. И дальше получается, что такое 80 кумбхак? По одной минуте это уже 320 минут. Это понятно, да? То есть 320 минут – это половиной часов. А еще время на вдохе и на выдох. Это тоже понятно. То есть вот уже 6 часов, да? А Сватмарама пишет 4 раза по 80 кумбхак. 4G6 – 24. Все, сутки закончились, спать не надо, опять продолжаешь кумбхаку. Поэтому вот, вот такая вот статистика уже показывает, что Сватмарама, когда эту книжку писал, он даже не посчитал, блин. То есть он наверняка, но ну вы понимаете, ну склонность индусов к преувеличениям, поэтому нужно все делить на 16. Но я это назвал подвигом адепта. сватмарама наверняка свои кумхаки не считал, но он сделал вот такое вот. И один мне мой бывший ученик, ну, ну люди ловятся, это поддавки какие-то. Я говорю, вот это подвиг, никто, наверное, не повторял. Он говорит, я повторял. Но я на него смотрю, есть простой статистический расчет, но понятно, тот товарищ далеко не математик. У него другие качества есть классные, но он сказал, что он повторил подвиг с Ватмарамы, да, и сколько же у тебя осталось в сутках после этого? когда ты четыре, четыре раза в день сделал по 80 максимальных кумбхак. Вопрос да. здесь, тут не критика сватмарамы, тут критика как бы издания, ну и хвастовства вот такого азиатического. Вопрос не в количестве кумбхак. Вопрос в количестве банк. И как ни странно, э, самое главное банка при кумбхаке, это не жалатхара, и не Удияна, а это Муладхара-Банха. Потому что все начинается с понимания главной энергии в Муладхаре, в самой нижней чакре. А дальше, когда вы хоть чуть-чуть начинаете чувствовать Муладхару, вы начинаете понимать с вот такими глазами. Подождите, ребята. Подождите. А если у нас... В муладхаре вот такая энергия стоп а там же в Сватхисткане тоже что-то шевелится получается энергия вот чего-то она в каждой чакре заложена. И, и вот в этом в этом колоссальный секрет который нигде никогда он не проговаривался но в каждой чакре там своя есть кундалини которую по-своему нужно пробуждать Потому что это другая энергия, они разные. И вот эта фантастика полная, когда вы в себе это открываете. Но сначала нужно четыре лепестка хоть как-то там. Так, по закону взращивания ситхи, вот с Ватморамы и с Продипики я все. Поэтому относитесь спокойно к чужим подвигам. Пусть они будут. Закон техники безопасности от инженера сварочного производства. Это мое первое образование. Инженер сварочного производства. Все олимпийские чемпионы прошли через свои травмы. Учитесь, на чужих ошибках будет меньше травм. Поэтому без религиозного фанатизма и главный закон этого абзаца не хватайтесь за неподъемные камни это о подвиге сватбарамы, которого он не совершал понимаете точно так же как виктор суворов не писал аквариума давал основные натырки но если бы он сам аквариум написал то все остальные книжки его были бы лучше и лучше и лучше и лучше, лучше а не он съезжал бы к такому газетному статистическому репортажу. И подгонял бы факты под то, что он хотел подогнать. Потому что бывших сотрудников госбезопасности просто так на Запад не берут. Он должен что-то сделать такое, этот сотрудник, чтобы его взяли, иначе, понимаете... Да, я не хочу про эмиграцию, но это очень сложные процессы долги то есть э, про подвиг с ватмарама пока вы не пробили каналы на двух руках жна на мудре нечего лезть субпурак, потому что это совершенно другой уровень и вы увидите даже иначе труба труба да ладно спасибо очень труба класс вы понимаете разница между Акпалабхате и сукпурак вот казалось бы это это абсолютно, ну что тут, где разница между вот этой цепочкой и вот этой. Ого-го, там цепочка еще ого-го какая. Не будем пока в это лезть, потому что нам дня не хватит. Так, но я вам рассказал. И последний кусок, последний абзац, вот в этом нашем, я пойду готовить офис к приходу людей. Вишну. Вишну. Это закон сохранения. Ну и закон сохранения энергии как часть общего закона сохранения. То есть вишну это сохранить семью, сохранить работу, сохранить адекватное восприятие реальности на чекуку. Да. Надеюсь, что вы можете себя продиагностировать Насколько, какой ваш статус с одного до десяти в навыке сохранять деньги, сохранять личную энергию, сохранять выстраданное счастье. Почему сохранять деньги я выделяю? Тут очень важный пунктик, дамы и господа, не сочтите вот тривиальность этого вопроса и кажущуюся простоту. Ну, я же собираюсь не только давать на третьем курсе школу чакрального целительства как профессию», и как бы делать и серьезные экзамены, но мне нужно понять, что вы знаете материал, потому что а экзамены нужны, чтобы выдавать вам сертификаты. Я правда не знаю, как моя регистрация американская поможет вам с сертификатом в ваших странах и признанием этих дипломов, но думаю, вам будет тоже прикольно получить какой-нибудь американский диплом, тем более что фирма зарегистрирована, у меня все регистрации есть и номера NPI, и, то есть и в Нью-Джерси и в реестрах и весь. То есть и вторая часть третьего курса это будет попытка работать с, со сток-маркетом. Никто из вас не просит никаких инвестиций делать если вам нечего инвестировать значит будем просто как бы на бумажке это все теоретически делать но вы должны понимать что вы у себя можете развить вот такое вот предвидение ну и кстати тесла за последний месяц на 30 процентов то есть если вы у вас это предвидение есть вот 1000 долларов вы вложили и сегодня 1300 сняли. Если вам это интереснее, чем ходить на работу, то я как бы... Но к этому же нужно подойти еще, вы понимаете. И многие инвесторы... Ну вот мой старший сын, он мне говорит, у меня лежало 10 тысяч, но мне эти деньги руки жгли. И естественно все это ведет, когда деньги руки жгут. А правильная пословица, кто мне скажет? Вот есть... Деньги руки жгут, а правильная пословица ⁇ антиподная ⁇ какая? Ну давайте, напрягитесь, я хоть один вопрос должен вам задать. Какая антиподная пословица на пословицу ⁇ поговорку ⁇ Деньги руки жмут, жгут ⁇⁇ жгут ⁇ И вот когда вы в стокмаркете этим занимаетесь, то это просто катастрофа, когда деньги руки жгут. Вот когда деньги руки жгут, все, что я говорю своим друзьям, выключи вообще компьютер, уйди со стокмаркета, сиди ничего не делай. Как только деньги начали жечь руки, это уже гарантия неправильного инвестирования. Все, ничего не будет. Пляшки жгут, деньги карман жмут. Это то же самое. Деньги руки жмут, деньги карман жмут, это руки жгут, карман жмут, это то же самое, это не антипод. Я хочу от вас противоположную поговорку. Не о том, что деньги жгут, а, а вот как это все запасать. Но спасибо, что написали. Ну давайте, пробуйте свое ассоциативное мышление. Может, к вам сейчас придет, я вам ответ дам в самом конце перед словами счастья вам». То есть, Вишну – это закон сохранения энергии. Вы должны себя продиагностировать по аспектам, как вы можете сохранять деньги, как вы можете сохранять личную энергию, как вы можете сохранять выстраданное счастье. По счастью сложнее всего, по деньгам легче всего – но этот образ «деньги, руки жгут», его нужно прожить, чтобы находить у себя вот этот вот синдром, понимаете? Это диагноз, это симптом. Деньги делают деньги. Спасибо за идею. Не добежал бегун. Калина красная, Шукшин. Ну, Калина красная, Шукшин. Дальше. Леонид, это ответ на противоположный антипод. Закон сохранения энергии работает не только в физике. Закон сохранения энергии работает в йоге тоже. Еще вам одно домашнее задание. Послушайте мудрую песню. Если вы введете в YouTube, кто-то теряет, кто-то находит. Это удивительная песня старых времен. По-моему, пела Лариса Мондрус. И она там лет 10 назад приезжала в Москву, и она удивительная, замечательная, ей там 80 лет. Она еще пляшет, прыгает на сцене. Она единственная, кто сумела, вот она выехала за границу, и «Синий лен» она на немецкий перевела и исполняла на германском телевидении. То есть это уникальный человек. Послушайте песню «Кто-то теряет, кто то находит». Может, я ошибся с Ларисой Мондрус. Иногда ситха, как пнец кукушки, что-то выбросит из вашего гнезда. К этому тоже нужно быть готовым. Поэтому в Комбхаке практикуйте медленный выдох. Вы увидите, как это вам поможет. Чтобы этого не произошло, чтобы ситха, как кукушка, не опустошила ваше гнездо, Гнездо имеется в виду ваша семья. Вы получите ситку, потеряете семью. Я же два раза терял. Поэтому столько правил техники безопасности. Э -э закон экклезиаста. Экклезиаст, Библия. Время собирать камни, время разбрасывать. Как как какая главная оговорка в этом законе экклезиаста? Главное не разбрасывать камни себе на голову. И сейчас я обещал вам дать антипод закона, никто не написал, ничего страшного. То есть, деньги руки жгут, а пословица антипод – запас, карман не тянет. Вот это вот противоположная пословица. Но особенно те, кто зеркало проходил, должны в этом очень хорошо есть такой термин, называется, по-моему, амонимы, это когда слова противоположности. Вот есть пословицы противоположности и есть законы противоположности. И как светлая темная чакра, это противоположности. Все, ребята, спасибо, я проговорил весь текст 254 лекции, Итак, так, час 15, мы уже с вами вместе. Большое спасибо, счастья вам, успехов вам в йоги. На среду я прочту все ваши домашние задания и дам этому соответствующую оценку. Следующая часть у нас… Да, извините. По этой лекции 254 и по 253 по семинару все ваши вопросы лучше решить сейчас. Ну не сейчас, а до того, как мы начнем 255 лекцию, потому что и, и мы должны столько потратить нашего совместного времени на решение всех ваших вопросов по этим двум лекционным материалам, чтобы не получилось, что что-то начнет выплывать на лекции рождения ситхи и э, понимании цивилизации Атлантида. Потому что там, там будет плотнее, плотнее плотного. Э, вопросы приниматься не будут, я вам честно говорю. Поэтому продумайте. Да, копейка рубль бережет, Светлана, Спасибо. Э, Понимаете, о чем я? Продумайте все свои вопросы, чтобы по материалу 254 занятия и 253 у вас все было чисто. Вам должно быть все четко и вам должно быть все понятно. Лучше спросите, чем как бы мы потом должны будем останавливать рождение ситхи, которая строится на понимании цивилизации Атлантида, и будем этими вопросами заниматься. Большое вам спасибо, счастья вам, успехов, в Раджа йоги. Будьте здоровы. Следующий наш эфир среда пятница. Среда пятница 13.00 по Нью-Йорку. Спасибо.